Исследуем зависимость силы тока от сопротивления цепи. Для этого соберем цепь из последовательно соединенных источника питания, ключа, реостата с переменным сопротивлением и датчика тока RobiClub. Подключим датчик тока. Выставим максимальное значение сопротивления рестата и замкнем цепь. На графике видно текущее значение силы тока в цепи. Попробуем уменьшить сопротивление ариостата. Как мы видим, сила тока в цепи увеличивается. Это говорит о том, что сила тока в цепи обратно пропорциональна сопротивлению.